Никнейм вводите. Заходим на сайт как вводим пин, пишем там имя свое. Лилия. Танюша подсоединилась к вам. Катюшка. Давай, давай. Вы можете использовать а, прикольный ник. Да? А, прикольно. Все, я уже вошел, кажется, туда вошел. Нет вас. Нет. Вас нет. Катушка Лилия. Прикольно. Какая катушка? А -а -а. Катюшка. Это, обратите внимание, что катушка. Тебя нету там. Я знаю, теперь есть. Лео. Лео. Да? Так, почему исчезли-то? Кто вылез? Ой, почему-то вылез. Кстати, там еще раз с... Может, там не более четырех участников. Нет, там сколько угодно. Что-то не то. И я что-то выскочила. Нет, и вот и тут... Лево. Ты опять нашла, нажала на дом там, наверное, вышла. А, все, я никнейм на Окей, гол. Сейчас. Сколько у нас участников? Должно сейчас, мы еще поключимся. А вы? А вы? А ты потом сама запускаешь? да? Сейчас. Да, сама закрываешься.